Привет! Сегодня будем уничтожать рак витаминками, прикладывать котей к больным местам и увидим, как выглядит инновационная робокожа. Подробности далее. Ученые из университетов России, институтов РАНа, а также исследователи из Франции и Австралии изобрели метод уничтожения раковых клеток при помощи наночастиц и витамина В2, вводя их в больших количествах клетки, облучая лазером. Исследователи создали особые наночастицы, которые позволяют использовать молекулы рибофлавина, обычного витамина В2, в качестве убийц раковых клеток. В ходе исследования уже были проведены опыты на лабораторных мышах, которым был привит человеческий рак. Однократный ввод наночастиц привел к торможению роста опухоли клеток уменьшению объема опухоли на 90% заявили в центре кристаллографии и фотоники РАН в Москве. Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королева приступили к разработке элементов информационной интегрированной системы для контроля усилий и положения захватов робота на основе волокон оптических датчиков. В отличие от полупроводниковых сенсоров, они практически не подвержены влиянию радиации, а значит, могут быть применены для создания космических роботов. В перспективе такой механизированный помощник сможет самостоятельно выполнять обслуживание оборудования и узлов на внешних поверхностях космических станций, визуальную инспекцию, технологию технологические ремонтные операции и обслуживание научных приборов. Американские ученые совместно с коллегами из Германии с помощью научного эксперимента смогли доказать исцеляющую способность котофеев. Ученые выяснили, что пушистые домашние любимцы оказывают благотворное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы и уменьшают риск развития остеопороза. Плюс хвостатые способны даже увеличить продолжительность жизни своих владельцев. Причем самым благотворным эффектом обладали котофеи с длинной шерстью. Еще одно интересное наблюдение. Люди, у которых есть кошки, живут в среднем от 5 до 10 лет больше, нежели те, те, кто не завел себе домашнего любимца. Это были самые милые новости науки на сегодня. Пока.